DAO Integro – это блокчейн-платформа, которая объединяет в себе бизнес, образование, инвестиции и платит вам за ваше обучение, за развитие онлайн-образования и популяризацию EdTech, FinTech, DeFi, Learn and Earn технологий. Платформа Integro включает в себя самое востребованное онлайн-направление – Integro Education – это инновационная обучающая платформа, на которой вам платят за то, что вы учитесь. Вы имеете возможность получать передовые знания от экспертов со всего мира и вечный доступ к постоянно обновляющемуся контенту. На платформе представлено обучение на всевозможные темы, начиная от передовых курсов в сфере криптовалюты и бизнеса до простых ниш, связанных с увлечениями и хобби. В общем, на платформе есть информация на любой вкус, и вы всегда быстро сможете находить нужный вам контент благодаря честным рейтингам и удобному интерфейсу. Направление Integru Launchpad позволяет пользователям платформы получать доступ к токенам интересных и перспективных проектов с большим инвестиционным потенциалом до того, как они появятся на биржах. Integro Marketplace – это пространство, где каждый пользователь может покупать или продавать всевозможные товары и услуги на самых выгодных условиях. Направление Integro Consulting дает возможность получать индивидуальные консультации у лучших экспертов по любым вопросам и быстро решать свои задачи. Integro Affiliate Program или, другими словами, вечная партнерская программа на смарт-контрактах позволяет каждому пользователю платформы создать бизнес в смартфоне и получать моментальное вознаграждение до 80%. Многообразие возможностей Интегру позволяет каждому человеку на платформе найти занятия по душе и при этом создать один или несколько источников дохода. Вы можете зарабатывать до 80% комиссионных за рекомендацию платформы Integru, обучение, консультации, расширение экспертного состава, привлечение продавцов и продажу на маркетплейсе получать пассивный доход от роста токена, его стыкирования и предоставления ликвидности. Помимо всего прочего, платформа Integru является децентрализованной автономной организацией и поэтому имеет ряд неоспоримых преимуществ. Надежность ваших доходов обеспечена блокчейн-технологиями и смарт-контрактами. Платформа не подвержена геополитике и любым вмешательствам, как изнутри, так и извне. Все средства находятся на кошельках пользователей и выплаты начисляются моментально. Никто не может навредить вашему заработку или изменить условия выплаты ваших вознаграждений. В результате, что бы вы ни делали на платформе Интегру, какое бы направление ни выбрали, все это может приносить вам надежное вознаграждение. Регистрируйтесь прямо сейчас, чтобы увидеть, как все устроено изнутри и начать пользоваться всеми возможностями Интегру. Присоединяйтесь к тысячам пользователей платформы, чтобы вместе развиваться, делать мир лучше и зарабатывать снова и снова. Регистрируйтесь.